Его лишь было погонять Ну, no, ну no. Давай, пожалуйста, вопрос. Ну и что, говорит Что-то лосе вот, что догонит Да кого он у кого буран-то брал? Ну, его был, нахуй но... Он покупал, что ли? Ну, привезу у него У него красный был? Наверное, привез Потом бомжа привез, нахуй А его, нахуй, это привез, нахуй Блан чистить будет, нахуй mm -hmm. а приедем будет, блядь, там не так, чтобы не мерзало ногу там Ёб-то мы его, блядь, кормить надо, нахуй, ёб Он целый день сидит, приходим, нахуй, он даже печку, блядь, не протопит его Нахуй, ты, Нахуя ты его привез, нахуй? Ну, на. В плаще приехал и, блядь, в туфлях, нахуй, ёбаный в рот, нахуй В тайгу Ну, а назад выезжать, блядь, за 30 градусов мороз, ёбаный в рот, нахуй а он его где взял? В Омске? Старин, нахуй. Ага. -а -а. Ёбаный блядь. Да князевки доехали, блядь. Я смотрю, сзади уазики ездят. Ну, а он прицепит. тут вот, у меня то нихуя, у меня шуба, блядь. Тержонники, валенки, нахуй. Это похуй. А он плаще, нахуй. Блядь. Ёбаный в рот. Да качем он думал-то его брал? А ему похуй, а мне вот похуй. Я могу тут его оставить, нахуй. Ну, пиздец, ну, бомж, ну, сам, на бомж. Кому, no, no. Да, блядь, да князь, да сейчас Бобик идёт, я говорю, пиздун, нахуй, я уже замерз, нахуй, шубин нахуй. <свят> Остановил я, блядь, я, блядь, до доехал, блядь. Они сзади там где-то остались, через час подъезжают, нахуй. Пиздец, коленки обморозил, еще что-то, но я больше выкинул. Ну, да. Он людей выкинул, его дорога. <смех> а вот чай, чай пьет, сахар жрет, блядь, это все, блядь, это масло, мазать-то на хули блядь, хуле, он где его брал, где ел, боже блядь. что, -то, что, -то, что -то, ему похуй, нахуй. Я говорю, ну как, чё, блядь, это, это не топил, на Он мне, говорит, не холодно, нахуй. Блядь, я говорю, нихуя не холодно, блядь, там мокрые, сушицы, сушицы, суши, А как его звали? Раньше я на команде, не Лха! На команде работал нахуй. Там где-то он на, на Прист. Пристань не у него mm -hmm. Там же недалеко, где он и живу. No, no. На присталь. На команде бы сработал. Ну он именно там кепки, блядь, ехал Дом Бомж? Ну, он. Ну, технику знаком-то. Ну, а у него там это, блядь. Плитка такая, блядь, газовая, нахуй, нагревается, наверное. Как-то я конкетки сделал. Пока... Я вижу, блядь, хорошо проснулся, блядь, чем-то, было. О, сука, уснул, блядь, ноги поставила у него, блядь, подошва загорелась, нахуй, этого бомжа, нахуй. Если бы я не проснул пиздец, сгорел бы, нахуй. Ёбану, я, блядь, кулаком стучу, нахуй, Да он прям на плитку поставил ноги? Ну, и заснул, нахуй, ёбану. На электро или газовую? Газовые, наверное. Да. Ну, красно, если. Газовая, Такая, как Ну, но, но, но, но. Юрик? Но, no, но. No. No, no.